Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я, мистер Кошник, и сегодня у нас третья часть топа худших ютуберов, как я вам и обещал. Но ну, а перед началом я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что под прошлым видосом мы смогли забрать почти целых 300 лайков. За это каждому из вас я хочу сказать огромнейшее спасибо, вы просто лучшие ребята. И давайте под этим видосом тоже не будем снижать планку, 250 лайков, и я буду вам прям очень сильно благодарен. Ну, и конечно, если будет 250 лайков, 100% будет продолжение этой рубрики. Поэтому поставь лайк под этот видос. Обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор на него не подписан. И нажми колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. Ну вот, опять я все затянул, ребята. Ну и смотрим первого участника. И всем привет, друзья. С вами я. Аноним. И мы сегодня будем играть в Rollstar. Я качал кубки вот столько, вот 300. Но анонимное все, в принципе, как и у всех школьников. В нижнем правом углу X-Recorded. Его надо крякнуть и убрать. Серьезно, деньги? На, серьезно. Ты не верил. Опять формат видео не как на Ютубе, 16 на 9, а какой-то другой. Это тоже такой небольшой минус, потому что неудобно глазу смотреть на это. Опять не монтажа, но, в принципе, это как и у всех школьников его... Тупо нет. Я работаю на отъебись, как и все здесь. И опять, все записано с первого дубля. Нет никаких поправок, никакого монтажа. Нету даже дубляжа, типа, ты не записал голос отдельно. давайте посмотрим продолжение этого видоса. Ааа, а, нужно было тут этого брать. Восьми бита. Да. Или ПМ. Или Джесси. Кро... Кого-то, короче, нужно было брать. Опа, на, так, Нита, давай, о, всё. Ну, из-за того, что он снял с первого дубля, у него прям вообще неинтересно. У него нету смысла, и я не знаю, зачем это снимать. Даже музыки на фоне нет, скука, скучно. Поэтому, а Аноним, я ставлю тебе оценку единицу. Ну, больше я тебе не могу поставить. Ну и давайте переходить к следующему школьнику. Он будет точно не хуже этого. Всем привет, ребята, с вами я, мальчик Синди, и сегодня мы будем играть в игру Brawl Stars. Если что, заходите в мой клуб. Вот, это мой клуб. Заходите, заходите, заходите. У мальчика Сэнди вновь рекорды в правом нижнем углу. Вновь все видео без монтажа, и вновь оно записано с первого дубля, с импровизацией от самого создателя. И да, формат видоса тоже не 16 на 9, как на ютубе, а какой-то другой. И опять неудобно это смотреть на ютубе будет. И только к третьему выпуску этой рубрики я понял, что абсолютно, ну не абсолютно, а практически все эти школьники похожи друг на друга. Найдите любого школьника на ютубе по праву Сарс, и он будет практически как этот. Многие проблемы будут так же, как и у этого. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну и давайте посмотрим продолжение его видоса. Кубков. У меня будет Хотя давайте в парную мы с вами попадим. У нас будет ровно 1900 кубков. Это будет хорошо. Так, с нами командир Роза. Так. И вновь его неинтересно смотреть, нет монтажа, потому что нет даже музыки на фоне. Поэтому давайте все таки поставим ему два. Потому что, ну, ну что это? Нет, ну вы объясните. Что это? Я просто не понимаю, реально, что это? Да. Снято с первого дубля, все как-то не очень, и поэтому два. не даже не обижать себя мальчиком. Ну а мы переходим к последнему школьнику. Просто я все снова я. Вот, Funny moments, и сегодня мы будем играть Bravel Stars. Вот, так. У как-то вышло, что ли. Села, За это село, из-за этого у меня просто вылетело все. Да. Сразу слито. Ну а тут сразу комбо. Здесь и кейн мастер, здесь и обязательно. Я просто поплоху. Конечно же плохое качество видео, плохое качество звука и плохой монтаж, точнее его вообще нет. Еще как мы видим, он записывал это видео с другом и вначале никак-то не согласовали это и вначале получилось мешанина. Надо было это обрезать и записать заново. Замечательно, поразительно гениально кажется впечатление о видосе отрицательные мне он не нравится сразу сначала все очень плохо Ну и давайте посмотрим продолжение этого видоса вдруг там все кардинально поменяется но я если честно в этом не уверен если хотите увидеть аккаунт где у меня есть ворон если на этом видео наберется 10 лайков то я зайду на аккаунт тебя аккаунт с вороном. Так что, ставьте лайки. А не слишком ли ты много просишь лайков для вот такого дерьма? Ну, максимум 5 лайков. Хотя даже 3-4 лайка максимум. Да ты имбецил. И как-то мотивация не очень такая хорошая. Просто, чтобы ты нам показал аккаунт, где у тебя есть ворон. Ну... Ну зачем нам это? Во-первых, у тебя шумы во всем видео, как будто ты во время съемки просто бегал по квартире и ронял телефон свой. Два вопроса. Как? И нахуя? Именно да, ну, поэтому и надо записывать голос дубляжом. Типа не в самом видео сразу, а потом, после того, как снял, и просто поверх голос записал. Конечно же, у тебя нет монтажа, и кто-то на заднем плане как-то орет или что-то говорит. Ну, надо было хотя бы, когда родителей дома нет снимать. Хорошая шутка. Поэтому, funny moments, я ставлю тебе единицу. Но ну, это прям лучшее, что могло для тебя быть в этом видео. И скажи спасибо, что хотя бы Сейчас не Сейчас на ваших экранах таблицы за последние три выпуска. Лидирует пока что в ней Кей Тимофей, который набрал 8 баллов из 10 возможных. Ну а замыкает ее аноним, который набрал 1 балл из 10 возможных. Это самый минимальный. И, кстати, не он один набрал самый минимальный балл. Самый минимальный балл набрали еще целых 4 блогера. Вот уже прошло больше половины первого сезона. Это, кстати, третий выпуск, и получается осталось всего два. И за эти два месяца я сниму еще два выпуска. Эта рубрика реально самая лучшая на моем канале. По мнению вас, она самая популярная, больше всего лайков собирает и больше всего комментариев. И поэтому я хочу вас попросить, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поставьте колокольчик и поставьте лайк под этот видос. Я буду вам очень сильно благодарен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.